Глава 3. Возле Божьего сердца. Мы неслись по трассе с большой скоростью. Схватки Лорель становились чаще. Мы не хотели оказаться захваченными врасплох и потому решили, что нам лучше находиться в больнице. Все для нас было новым и волнующим, мы ожидали нашего первого ребенка. Мы подъехали к родильному отделению, медсестра взглянула на нас и сказала, «Вы слишком счастливы?» «Вам нужно немного прогуляться». Это охладило наш энтузиазм. Через сорок пять минут мы вернулись, Лорель больше не улыбалась. Прошло еще тридцать минут, и у нас начались роды. Действительно, по-другому и не скажешь. Это роды, тяжелые роды. Мы пытались вспомнить все советы из подготовительного класса, но не могли сосредоточиться на них. Те схватки оказались подобны грузовому составу, несущемуся прямо на вас. Как только прекращалась одна схватка, тут же начиналась другая. Наконец, после 11 часов появился на свет наш первый сын Майкл. «У нас есть очень интересная фотография со мной и Лорель сразу после родов. Это просто удивительно. На этой фотографии она сияет» как после обычного трудового дня, а я выгляжу так, как будто вот-вот окажусь в коме. Я совершенно по-новому стал относиться к женскому полу в тот день. И я должен сказать, уважаемые дамы, что простое наблюдение за родами жены — это действительно тяжелое занятие. Когда вы перестанете смеяться, я закончу свою мысль. Эмоциональный стресс от наблюдения за сильной болью того, кого вы любите — просто невероятный. Мы, мужчины, обыкновенно имеем решение для всех проблем, но у меня не было ответов на этот раз и это было действительно тяжело. Я просто молился, «Боже, я знаю, что во всем этом есть определенный смысл, но сейчас я не понимаю, зачем это все, а, как я был счастлив, когда это все закончилось». Когда я впервые держал на руках моего сына, это был момент, достойный увековечивания. Было что-то непередаваемое в том, как я смотрел вниз в глаза моего сына, и он смотрел прямо на меня. И пока я смотрел вниз с трепетом и в изумлении, меня незаметно охватило чувство глубокого страха. Я знал, что мой сын приобрел ту же натуру, что и я, натуру, бросающую вызов власти, натуру склонную к бунту более, нежели к послушанию. Я знал, что это моя ответственность направить его волю и научить его слушаться истинной любви, доброте, самоотверженности и послушанию. Я спрашивал себя, останется ли он тогда моим другом? Что-то может встать между нами и разлучить нас. Я начал молиться тогда, а, дорогой Небесный Отец, не позволяй ничему становиться между мной и моим сыном, чтобы мы всегда были едины, и я молю, чтобы он по-настоящему узнал меня и был моим другом. Я до сих пор помню силу той молитвы. Я вспоминаю те чувства очень часто, и я молюсь до сих пор, веря, что Господь исполнит просимое. Четыре года спустя, тихим субботним днем, я прогуливался, беседуя с Богом далекий от житейской суеты и проблем. Я размышляла о небесном отце и его любви ко мне и о том, насколько это ценно. Внезапно рождение моего сына стало прокручиваться у меня в уме, подобно фильму, и я вдруг вспомнил свое горячее. Желание никогда не быть разлученным с сыном и чтобы он действительно узнал меня. После этих мыслей я услышал тихий голос, звучащий глубоко в моем разуме и говорящий мне, это именно то, что я чувствую по отношению к тебе. Я не знал, смеяться мне или плакать, я понял только, что принять это оказалось чрезвычайно трудно. Но, Боже, — сказал я, — ты же знаешь, какой я, и знаешь, что я сделал много неправильных вещей. И я стал возражать ему. Знаете, тогда я сам себя немало удивил. Я — человек, принявший Христа как Спасителя, — и верящий, что он избавил меня от грехов. Но когда Бог подошел ко мне так близко и открыл мне то, что он чувствует в отношении меня самого, то воспринять это оказалось очень нелегко. В конце концов, я просто воскликнул «благодарю, благодарю тебя за такую любовь ко мне и за все, что ты сделал для меня, я люблю тебя». Я реально чувствовал, как будто он держал меня за руку. Я никогда не ощущал себя более счастливым, чем тогда. Я узнал, что мой Небесный Отец любит меня настолько сильно, что не желает, чтобы что-то встало между нами, и ему больно думать о том, что мы можем быть разделены, и он делает все возможное, чтобы этого никогда не случилось. Посредством этого опыта мне было открыто чудесное преимущество стать частью Божьего Царства». Вскоре после этого я стал обращать внимание на тексты в Библии, которые раскрыли мои глаза и заставили меня благодарить господа еще сильнее. Я молю Бога, чтобы величие этих текстов запечатлелось и в ваших сердцах и никогда более не покидало их. Через них, как через открытое окно, открывается Царство Божие. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Евангелие от Луки 12, 6-7 Иисус объясняет здесь принципы своего царства. В этих стихах заключена формула того, что делает людей значимыми в его царстве. Что же делает их достойными? Что выделяет их? Что делает их ценными? Если эти вопросы для вас не так важны, то тогда и текст этот не несет для вас ничего особенного, но я еще не встречал людей, которые не задавались бы ими. Иисус объясняет ценность двух воробьев посредством человеческих понятий. По земным меркам ценность этих воробьев мала. Но Иисус противопоставляет этому следующее, однако ни один из них не забыт Богом. И контраст состоит в том, что Бог помнит о воробьях, и именно по этой причине они оказываются ценными в Божьем Царстве. Иисус раскрыл нам этот принцип, показав величину Божьей заботы о нас через сравнение с воробьями. А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны. И есть ли что-то более близкое и личное, чем это? Знаете ли вы кого-нибудь... Кто интересовался бы вами настолько сильно, что пересчитал все волосы у вас на голове? И затем следует завершающий текст: Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Можете ли вы увидеть из этого то, каким образом приобретается ценность и значимость в Царстве Божьем? Это приходит с простым пониманием того, что Бог непрестанно думает о нас с любовью. Мы определенно являемся центром всех его мыслей. Он дает нам жизнь, заставляет наше сердце биться и активно изливает свою любовь в нашей жизни так, чтобы мы могли получать от жизни радость. И Он наделяет нас богатыми дарами, талантами и возможностями для нашего блага, а также для того, чтобы даровать нам радости от служения ближним. В этом-то и состоит секрет Божьего Царствия, секрет значимости. Это тот ключ, которые открывают двери порабощающего царства бесполезности и депрессии. Готовы ли вы поверить этому? Дойдя до этого места, задайте себе вопрос, знаете ли вы, как много Бог думает о вас? Вдумайтесь в следующий текст. «Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе, хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Псалом 39,6 Если наша ценность определяется той любовной заботой, которую Бог проявляет к нам, то тогда этот текст говорит нам о том, что мы бесценны. Потому что, как сказано, число его планов и мыслей о нас намного больше, чем об этом можно было бы заявить или это исчислить. Каково это вам — чувствовать себя бесценным? Но это может быть верным лишь тогда, когда вы верите, что Бог воистину любит вас так сильно, что даже не взирает, насколько мы хороши или плохи. Это чудесное известие, и я так благодарен за него. Итак, всякий раз, когда вы искушаемы сомнениями в вашей ценности, просто взгляните на воробьев и уверуйте.